А теперь я хочу зачитать отрывки из статьи, которая была опубликована несколько недель назад в американском журнале The Wall Street Journal. Статья называется «США должны перестать недооценивать мощь России», автор Кэтрин Стоунер, старший научный сотрудник и заместитель директора Института международных исследований Фримена Сполье при Стэнфордском университете. Я этот перевод немножко обработал чисто в литературном плане. Считается, что у Владимира Путина слабая рука в международной политике. Шаткая экономика, относительно небольшая армия, стагнирующий рост населения. Короче говоря, Россия сегодня является серьезной угрозой. Проблема с этим расхожим мнением состоит в том, что оно серьезно недооценивает ценность карт в руках российского президента. Россия грозна сегодня не только в киберпространстве. Она возрождается глобально в тех направлениях, которые мы не можем позволить себе сбрасывать со счетов. От Крыма до Сирии, от Африки до Венесуэлы, Арктики, Европы и так далее. Правильная оценка российской мощи означает выход за рамки традиционных критериев, таких как ВВП или военные расходы. Сложившееся после холодной войны представление России как слабой, находящейся в упадке, устарело. Россия с 1991 года прошла долгий путь от ветхой, имеющей большие долги и полное беззаконие страны, до совершенно другого государства. Россия по-прежнему снабжает большую часть мира нефтью и газом, ресурсами от которых зависит мировая экономика. Но Россия делает больше, чем просто добывает, перерабатывает и продает нефть. Она также контролирует значительную часть мировой нефти и газопроводной инфраструктуры. Это дает Путину рычаги воздействия и влияния на множество стран, которые не проявляются в показателях относительной мощи, таких как ВВП. Россия также является крупнейшим в мире экспортером зерна и продает много товаров с большой ценностью, включая атомные электростанции, строительные материалы, ники, лес, алмазы, современное горнодобывающее оборудование, химикаты, высокотехнологичное коммуникационное оборудование. И все более совершенное оружие, которое иногда поставляется вместе с обслуживанием российскими солдатами и наемниками. Россия не нужна крупнейшая в мире экономика или вооруженные силы для продвижения своих интересов и налаживания новых отношений. Россия спасла пошанувшийся режим Башара Асада и изменила баланс сил на Ближнем Востоке. Российская военная техника, включая системы ПРО, теперь находится на территории Турции и Греции. Обе при этом являются членами НАТО, а также в Иране и Сирии. Региональный партнер Америки, Саудовская Аравия, также недавно согласилась приобрести такие системы. Россия воспользовалась вакуумом, созданным из-за Трампа и вызванным этим напряжением в отношениях с союзниками США. Россия поддерживает правых популистов в Западной Европе, а сам Путин стал ролевой моделью для авторитарных популистов. Таких как Виктор Орбан в Венгрии, а Николас Мадур остается президентом Венесуэлы исключительно из-за вмешательства России. Одна из основных причин того, что в Ливии сохраняется полное насилие, и беспорядок, это поддержка России влиятельного полевого командира. Россия также использовала продажу нефти и оружия и создала ось взаимного удобства с Китаем, Индия при Нарендре Моди также в значительной степени полагаются на Россию в плане вооружений. Тем не менее Россия приберегает много оружия для себя, и трансформировала остатки дряхлой советской армии в гибкую профессиональную боевую силу. За последние несколько лет Россия Путина также стала мастером используя своей мягкой силы для поддержки антилиберальных ценностей по всему миру. Консервативное общество Ближнего Востока, Восточной Европы, Африки и Латинской Америки, являются наиболее восприимчивыми к такому влиянию. Многие в этих странах видят в Путине социально-консервативную альтернативу американскому и европейскому гедонизму, вседозволенности и политкорректности. Как известно, Россия также использовала свою «острую силу» для проникновения в информационную среду в других странах, включая кибератаки, такие как недавняя атака на США и кампании дезинформации, направленные на то, чтобы посеять путаницу относительно того, где правда, а где вымысел. Сегодняшняя Россия не является традиционной сверхдержавой, но она обладает разнообразным набором мощных инструментов, и у Путина есть желание пользоваться этими инструментами, чтобы оставаться грозным глобальным игроком. США должны противостоять угрозе, которая представляет собой Россия сегодня, с чувством безотлагательности, и путем развертывания всего спектра американских дипломатических, экономических и политических ресурсов, включая возобновленные усилия по приобщению мира к нашей традиции демократических ценностей, заключает автор публикации свою статью. Обращаю ваше внимание, что все это слова американского политолога, они а мои. Ну а ссылку на эту американскую статью про Путина я буду кидать всем. Кто мне пишет, что я постоянно топлю за российского президента? А я ни за кого не топлю, я просто читаю вот такие заметки американских политологов, а потом тупо пересказываю их на свой лад на своем канале. Сплошной плагиат. И именно американский политолог от всей души хвалит Путина, а не я. Вот как-то так это и работает. А вот отрывок из еще одной статьи, на этот раз USA Today. На протяжении десятилетий США обладали глобальным военным господством. Министерство обороны США тратит более 700 миллиардов долларов в год на вооружение и поддержание боевой готовности. Это больше, чем следующие за США по расходам 10 стран вместе взятых. По мнению Грейзера, ныне сотрудника проекта по надзору за правительством, который расследует расточительство и коррупцию в федеральном масштабе, США виноваты в том, что они не видят проблемы с точки зрения других стран. Скажем так, сказал Гейзер, как вы думаете, как сильно запаниковали бы люди в США, если бы русские внезапно открыли военные базы в Канаде. Мы бы потеряли рассудок из-за этого. Но это именно то, что мы делаем, размещая например войска США в странах Балтии и в Европе, в рамках развертывания НАТО. Фактически, хотя некоторые аналитики утверждали, что территориальная агрессия России на Украине оправдывает расширение НАТО в Восточной Европе. Другие аналитики пришли к выводу, что если бы не постоянное наращивание сил НАТО у границ России, президент Владимир Путин возможно не принял бы решение об оккупации Крыма и других частей Украины, указывает USA Today. И к этому мнению американских экспертов лично мне вообще нечего добавить.